Здорово, в общем, посмотрели не один ролик на YouTube. ну и собственно на нас это тоже, как бы мимо нас это не прошло, вот такая проблема глобальная, УЛАД, вот с этой ручкой бардачка, вот с этой вот, видите, тут вот эти защелки с боков, вот эти крепления, они все вон отвалились. Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну и, в общем, вот она там ну, уже не держится. Где она была? Ну вот так вот уже вываливается. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Вот видите, сейчас нормально все работает. То есть это лайфхак, в принципе, было сделано ремонт примерно, ну, минут 15, сможем мы потратили на все про все. Добавьте немножко позитива. Вот, открывается, держится очень прочно. Вот это поворот! Вот можете видеть неодимовый магнит из жесткого диска, старого, разобранного. Ну, можно пойти купить там в магазине, они тоже недорого продаются, разных размеров. Просто приклеены на суперклей. Да ладно! И вот здесь... Прикрученная платформа, ну а мебельная это фурнитура, в общем, с саморезиками, вот такая платформа на два самореза и все, чик, и не надо никаких ручек. Умеете, могете просто самый простой как мы думаем и надежность гениально и вечный потому что ремон, некоторые ремонтируют там эти ручки но опять же насколько это как это надолго ну в принципе всего пользуйтесь. спасибо ты заходи если что